Дело Ивана Голунова напомнило обществу о сотнях политзаключенных. Об общественных деятелях, о независимых наблюдателях, о журналистах, которые сидят в тюрьмах или под домашним арестом просто за то, что заставляли власть работать. Вели расследование о коррупции или вскрывали нарушения на выборах. История с Иваном Голуновым вызвала большой резонанс и широкую солидаризацию общества. Фабрикации уголовных и административных дел существовали всегда, однако именно сейчас мы столкнулись с невиданной доселе наглостью, с которой они совершаются. Масштабные акции заставили власть сдать назад и признать свои ошибки. Мы увидели, что можем бороться, и сейчас нужно довести эту борьбу до конца, ведь делом Ивана проблема не ограничивается. В тюрьмах остается огромное количество людей, чьи мнения и взгляды не совпадают с государственным курсом. Фабрикуются новые уголовные дела, продолжаются суды над невиновными. В том числе эта проблема затронула аспиранта МГУ Азата Мифтахова, Молодых ребят, проходящих по делу сети, и по делу нового величия. Нужно заставить власть освободить всех несправедливо осужденных по политически мотивированным делам. Как показала практика, только совместные усилия способны повлиять на судьбу незаконно осужденных и репрессированных. Мы требуем свободы всем невиновным. Мы требуем наказания всех причастных к поломке судеб. В воскресенье 23 числа в Нижнем Новгороде пройдет митинг в поддержку политзаключенных и свободы слова. Митинг начнется в 12 часов на площади Ленина. Только все вместе мы сможем побороть эту обезумевшую машину репрессии.